Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин, И сегодня я расскажу о том, как можно сделать скотч, ну, любого размера, который вам нужен. А, мне скотч понадобится для того, чтобы на кухне сделать облицовочный кирпич, да, и, то есть вокруг него вот эти швы, чтобы они были примерно около там, 9 миллиметров 1 см. А, Следовательно, для этого я использовал вот такую насадочку, я ее видим, вот так вот простенькая насадочка, я ее на докарном станке на своем, который видел также есть, сделал этот болтик, и чтобы туго скотч одевался. В результате у меня проекс получается сделан середки, видно я думаю. Вот. Ну а как именно это сделать, сейчас я вам покажу. Поехали! Скотч я взял на 1.9, плотно одел его на осадку, которую сделал. После чего посмотрел, чтобы края все равномерно были не было восьмерки, как на велосипеде, после чего взял линеечку и центр скотча на самой планке, чтобы ровно поставить канцелярский нож. Почему канцелярские ножки я взял? Потому что он очень тонкий и ему очень удобно резать уже так сказать на опыте проверено. Получается очень ровненько срезается все очень хорошо ну и следовательно очень быстро у меня получаются вот такие вот две полосочки 1,9 на два ну, примерно где-то 9 там 9,5 ну и следовательно я сделал столько сколько мне нужно запас подписывайтесь на мой канал пока